Белореченск Движуха. Кубань инструмент приехали. Будем сейчас смотреть. Теплица! Это эти, как их? Как вот эти называются? Не, не, не. Алое, алое. Печка еще ни разу не работала. Но... Плюсовая температура. Лимоны, лимоны. О, какой лимон. но ночью еще лимоны. Где тут что тут еще? вот. Вот еще маленький. Ты какая тут луча ты что? Одни, Не, одни лимоны. А вот это, это. вот а еще. А может и апельсин где-то? А непонятно. Вот вот это, это тоже, может этот лайм, лайм вот. Не лимон, а лимончелло там как то непонятно. Ну такой вот простой парничок. А тут нету? Ничего. Раньше называла ботанический сад. Сварочка детская такая размер компакт Я не знаю на мне Ру... ладошкой могу померить сварку хоть так вот так хоть вот так стройка стройка века как говорится станочек интересный Протяжечка, пилка, Корвет, Останина, а метаба ролики. Это что на по вышине. А это наверное, ага, выдвигается подальше, рейки гонять. Ну, вот. Все как всегда на трактор двадцатые забрать что ли. Ресмус. Распиловочный там тоже ролику гонять вот эти доски. Где тут у нас масштаб. Там долбеж идет. Как-то так. гипсарик так ну поставили поставили каркас как он там называется я правильно не знаю вот эта площадка вот и на второй этаж все это вывели шахта тут конечно мама не горюй ну высчитали он ступеньки все нарисованные все нарисованы. Выше 18. Так, вот до подступенка. 24. Ну, по-другому не получается. Либо делать меньше и уже, либо делать шаг выше. Ну, тогда было бы ступенька шире. Вот, с этой стороны наверх. 10 ступенек здесь. Вот, первая, вторая, третья, четвертая, пятая и пол. Является шестой ступенькой. Вот здесь чуть-чуть больше, на один сантиметр. Ну, другой уклон. Вот, как-то так. Это заготовки уже зарезанные, нарезанные. На шканты будут сажаться вот эти треугольники. На них потом ступенек крепиться. Это родной брат здесь строится. Помогли ему с батей немножечко тут рассчитать все, все уклоны, все это дело выставить. Короче, настроить, закрепить, раскрепить. Ну, как положено, что там говорить. Не первая лестница построена, еще ни одна не упала. Как-то так. Вот такое большое окно. Это Лазерович там стоит. Ноль а отстреливали. Так что все сошлось тютя в тютю вот как то так это мы гипсарем тут бетонная стена дальше пошла вот э, УСБ все это дело потом заштукатурится. то есть соединили два два вида стены там соответственно тоже все зашито короче еще тут делать и делать но тем не менее уже каркас есть вот, как-то так. Размеры говорить не буду, они индивидуальные для каждого. Вот. Отлично, все, едем домой. Три дня провозились вот с этими расчетами, рисованиями, подгонкой. Всего-всего. Все просто вот зарезалось с точностью до э, миллиметра. Ну, что там рассказывать, чё? Сами знаете, как это делается. Все, всем пока. Вот граница Адыгеи и Краснодарского края. Сейчас будем въезжать в Услабинск. Спереди Услабинск, гора, мост. Вот Стелла. Чувак стоит с руками. Якобы, да, кажется? Ну, так кажется. Блин, все трясется вот. это граница Адыгея и Краснодарский край вот как-то так на 3 или 4 поста ну, гаишники стояли в Адыгее в Краснодарском крае их на трассе в последнее время не видно но есть в Кирпилях сейчас будут Поля озимая. Еще снега не видели вообще. Все зеленое. Все в зеленке. Капец. Вот там дождь остался в стороне. Мы от него уехали. А? Ну уже да, дождь прошел здесь, но остался в стороне. А я он. В одной футболке, вот так вот, там солнце проглядывает, как-то так, 6 января, 6 января, января. 6 января да, Хе -хе. вот такие дела, не знаю сколько, градуса, градусов 5, наверное, тепла. черновой пол так как я были сделал вот трудно выпиливать эти уголки вот здесь еще напрямой ножовкой пилял этой а то и уже там подгонял